Друзья, всем привет! Разрешите отвлечь ваше внимание буквально на пару минут приготовлением пасты карбонара. Давайте разберемся, что это за паста такая. Паста алла карбонара – это спагетти с мелкими кусочками гуанчали, смешанными соусом из свежих яиц, сыром пекарина романа, солью и свежемолотым черным перцем. Как звучит, а? Давайте теперь разбираться, что есть ху значит начнем с того, что это спагетти с мелкими кусочками гуанчали. Что есть в гуанчали? Это э, свиная щековинка э, сыровяленная, соленая. Вот. То есть это по сути сало с э, маленькой прожилочкой мяса. Можно использовать еще панчету. Это где мясо чуть побольше. А панчета это по сути грудинка сыровяленная. Так, сыр. Э сыр пекарина романа. это выдержанный овечий сыр из овечьего молока вот он вроде как говорят он достаточно яркий вкус имеет ну я не знаю не пробовал всегда делал с пармезаном ну в принципе с пармезаном то также не возбраняется так что будем делать с ним именно вот но ну, и еще у нас достаточно сложно в нашем захолустье найти в магазинах сыровял нормальный Поэтому просто выбрал более-менее подходящее по прослойкам мяса. На самом деле можно регулировать жирность продукта. Если вы хотите в классической гуанчале, щековинку, то просто берите кусочек сала, ну, желательно сыровяльного, ну или просто сала. Можно даже вообще без прожилки. Если менее жирное, значит можно использовать грудинку где есть немножко мяса значит вот у меня есть такой замечательный кусочек сала с маленькой маленькой прослочкой мяса что мы делаем мы срезаем с него кожу она нам не нужна и режем маленькими кусочками мы сначала пополам его порежем. замечательная гуанчали у нас получилось а пока ставим макароны вариться друзья очень важно чтобы а, спагетти сварились до состояния аль денте то есть на зубок а, это когда а, вокруг все сварилось а в центре а, немножко не доварилась вот тогда эти спагетти еще впитают соус который мы приготовим так что пока спагетти варится мы поджарим нашу свинину значит мы берем холодную именно холодную сковородку и накладываем туда наше нарезанное сало холодную чтобы сало наша не пережарилась чтобы она постепенно плавилась ставим огонь чуть поменьше среднего Масло не добавляем так как у нас жира здесь и так предостаточно и еще один момент. Для аромата мы добавим пару зубчиков чеснока. Немножко его вот так вот. Раз. Два. Придавливаем и отправляем в сковородку. Когда жир расплавится, то он впитает в себя аромат чеснока и получится вот такая штука. А пока мы делаем яичный соус. Берем Количество яиц от, зависит от э, количества ядаков. То есть э, я исхожу из расчета четырех человек, либо двух человек на два раза. Значит, у меня четыре яйца. Раз. Два со скорлупой. Три. И четыре. Прекрасно. Сюда же трем сыр пармезан немножечко. И все это перемешиваем. Так теперь молим черный перец, но через сито. Почему через сито? Потому что центр вот этого вот перца он самый остренький и самый ароматный, а шелуха ну, это шелуха, мы просто его выбрасываем. А вот это вот мы. Забрасываем в нашу панчету, так называемую. Перчим. Вот так вот. В принципе, все. Сало мы прожариваем до прозрачности, и можно сюда класть спагетти. Кстати, чеснок, который мы положили ранее, можно уже выбросить вместе с кожурой. Он отдал уже свои ароматические вещества, и поэтому нам больше не нужен. И теперь добавляем пасту в нашу панчету. Добавляем воды прямо из кастрюльки, где варилась паста. Сейчас можно ее еще подсолить. Все, паста теперь не жарится, а немножко тушится. Буквально 3 минутки и все. Мы выключаем газ и заливаем соусом из яиц и сыра. Важно, чтобы яйца не успели свариться. Нужно, чтобы они просто прогрелись. Поэтому мы выключаем огонь. Всё, вот он вот посмотрите вот это вот есть сливочный соус это не нужно добавлять никакие сливки ничего вот есть сливочный соус это яйца сыр дает сливочный вкус и все вот Вот, посмотрите какая прелесть это же просто сказка это песня и ничего лишнего главное все Паста готова. Right. Я, наверное, перемазался сюда больше ничего не надо вот вообще ничего не добавлять перчик перчика если хотите менее острый можно добавить поменьше но мне очень прям зашло так что друзья вот это вот реально готовьте это делается даже даже гораздо проще, чем паста маринара, которую я уже показывал на своем канале. Если не видели, посмотрите. Так что делайте, будет вам очень вкусно, это я обещаю. <музыка> Ладно, все. Всем вкусных ужинов, обедов и завтраков. И всем пока и до новых встреч. Могу удержаться. Это безумно вкусно. Так такие сливки, так такие тут сливки вообще. Вообще никакие не нужны.